Всем на связи Денис Залевский. И сегодня, 12 сентября 2018 года, я поддерживая Владимира Мошкина, объявляю о том, что буквально на днях мы начинаем выплачивать всем обратившимся людям деньги которые они потеряли в различных проектах хайпах там и так далее то есть неважно что это был за проект там, и тому подобное то есть знаю что много людей есть которые потеряли свои деньги в различных хайпах там и так далее поэтому Возможно, многие из вас уже видели видео обращение Владимира Мошкина, где он говорил о том, что он начинает выплаты всем пострадавшим. Теперь я также владею информацией, как это все будет происходить. И также записываю от себя видео обращение. Показываю вот сейчас свою страницу ВКонтакте чтобы вы знали куда обращаться также могу сразу же показать вот у меня страница в Одноклассниках также выглядит такая же фотография мой канал на youtube провет залевский потом вот мой телеграм денис залевский 924 608 29 24. На этом номере у меня Telegram, WhatsApp, Viber установлен. И призываю всех, кто потерял какие-либо деньги, неважно в каком проекте, обращаться ко мне в личку с сообщением, я вас добавлю в группу где э, ведется работа по возврату потерянных средств вами с учетом того э, э, с учетом той информации до да, которую я узнал э, могу вас уверить что от вас никаких вкладов взносов там или еще чего-то не понадобится то есть мы сами лично будем вам давать предоставлять средства начиная от 25 долларов для возврата вами потерянных денег что еще хотел сказать с вами будет заключена договор оферта возврат средств будет гарантирован этим договором, офертой и так далее, друзья. Сейчас не будем затягивать это видео, в описании под ним видео у меня будет на моем YouTube канале, в описании под видео будут мои полные контакты, мой личный канал Telegram и мой телеграмм получается личный. Вот он. Имя пользователя Денис Залевский. <coughs> вот вы тут его можете видеть. Все это я выложу в описании к видео. Поэтому, друзья, знаю, что в моем окружении, то есть моих знакомых, друзей, очень много людей, которые теряли... Средства в различных проектах, начиная там с ММ. и поэтому знаю, что у вас достаточное количество, но как бы всех вас я не смогу вспомнить, написать вам и так далее. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, в личку я вас добавлю в рабочую группу в Телеграме. Если у вас нет телеграммы, обязательно его установите на свой телефон, либо на компьютер. В настоящее время это все делается несложно. И начнем заниматься возвратами средств. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.